количество известий человек, а, но ну, одним из них будет у по СВР и по международной деятельности Суровсов. А, он тоже приедет для встречи с Виноградовой, залешил, смешно сделал его а, и проведет встречу и в деревню Универсиады, да, посмотрит в департамент молодежной политики и пообщается со студентами. Самое главное, что мероприятие включает в себя необычные лекции, то есть не в виде монолога, а в виде дискуссии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 и для, для направления высоковедения официальнического. Елизавета Никитина,